НИНТЕНДО Компания, которая выпускает одни из лучших игр, доступных на рынке, определяет игровые тенденции и игровой опыт миллионов геймеров по всему миру. Многие из нас выросли на их франшизах, и часто это одни из лучших игр, в которые мы играли. Марио, Покемоны, Зельда и так далее. Скажем честно, некоторые части этих игр считаются лучшими в своих жанрах. Лично у меня с Nintendo связаны только лучшие игровые воспоминания, поэтому я не понимаю, как эта компания может творить абсолютный хаос, когда дело доходит до решений, не связанных с видеоиграми. Супер Марио 3D All-Stars. Начнем с чего-то простого. Представьте на секунду, что вы переноситесь обратно в 2020 год. И видите слухи о том, что к 35-летию Марио, Nintendo наконец, портирует самые популярные 3D Марио игры на Switch. С самого начала появились подозрения, что вместо нормального переиздания получится бабладойка. Но каким-то образом Nintendo сделали еще хуже. С барского стола нам скинули три игры на эмуляторе и несколько классических саундтреков, которые можно послушать на Ютубе. Бесплатно. Не поймите неправильно, сами по себе игры замечательные. И лицензированный саундтрек это всегда хорошо. Но 60 долларов за три игры? За три кривых порта, запущенных на эмуляторе, которые были выпущены с 96 по 2007 год? В это же время существуют бесплатные фанатские порты всех классических 3D-частей, и работают они лучше, чем официальный продукт от разработчиков. Переиздание продавалось ограниченное время. И даже если по какой-то причине у вас появилось желание его приобрести, вы точно опоздали. Nintendo ненавидит порты своих игр. В какой момент истории мы ушли не в ту сторону? Почему мы не можем свободно запускать их старые игры? Nintendo сделают все, чтобы высосать из вас лишнюю копейку. Хотите поиграть в классику? Пожалуйста! Приобретайте оригинальный контроллер, оригинальную консоль и оригинальную игру 20-летней давности. Удачи, терпилы! Вот представим такой случай. Хотите вы поиграть в Wario World 2003 года? Если вы хотите поиграть спокойно, не запуская эмулятор, сначала выложите где-то 250 долларов на Amazon за ретро-диск, а потом еще 50 за оригинальный GameCube. Вы как минимум должны найти 300 долларов за ретро-игру, которую Nintendo отказывается портировать на современные системы, или просто раздать бесплатно. Лучше уж просто найти эмулятор на ПК. Ваш опыт все равно будет лучше, чем после любого официального порта, если вы его дождетесь. Nintendo ненавидит распродажи. Продолжая тему огромных трат, игры Nintendo буквально никогда не поступают на распродажи. Вот, например, Марио Odyssey. С момента выхода игры прошло 4 года. Nintendo мы можем получить хотя бы небольшую скидку на явно не очень новый проект. Все, кто хотел купить ее за полную цену, уже давно это сделали. Или вот иной пример. Зельда Skyward Swords. Эта игра вышла в 2011 году и ее портировали на Switch, улучшив управление и добавив функцию Fast Travel. Все. -а. Все. 60 долларов за вот, вот, вот это. 60 баксов за то, что можно сделать, наняв интерна с оплатой 5 долларов в час? Конечно, не благодарин из дорогой игрок. Они не добавили больше ничего. Даже не подтянули разрешение. Кстати, через некоторое время функцию быстрого перемещения сломали и заблокировали. Нинтендо презирает своих фанатов. Человек, отвечающий за защиту интеллектуальной собственности Nintendo, я презираю тебя со всей возможной искренностью. Чтобы разъяснить ситуацию, возьмем в пример Sega. Если вы желаете сделать свою фанатскую игру по Сонику со своими крутыми идеями и фичами, вас никто не станет останавливать. Возможно, вы даже получите официальное одобрение от команды разработчиков или вас даже могут взять на работу в отдельных случаях. Sega прекрасно понимает, что фанатские игры это признак любви. Фанаты тратят сотни часов, показывая свою веру. Хотите увидеть реакцию Nintendo на фанатское творчество, детишки? И yep, это обычная реакция Nintendo на все, что они могут посчитать нарушением авторских прав. Ой, oh, ты наслаждался саундтреком той самой ретро игры из твоего детства, и поскольку он недоступен для покупки онлайн. Ты решил загрузить его на YouTube, чтобы разделить радость другими такими же фанатами? Ой, oh, ты хочешь поделиться кат-сценой из игры Nintendo на тот случай, если кто-то хочет посмотреть ее, не проходя игру? Или ты хочешь поделиться старым рекламным роликом, Nintendo? Ну заплачь. Как я сказал выше, Nintendo буквально презирает своих фанатов. Вы здесь никто и звать вас никак. Nintendo также всячески ставит палки в колеса фанатам их файтингов. Ведь те часто проводят турниры, используя эмуляторы. А мы это с вами знаем, что происходит, когда вы пытаетесь эмулировать игры Nintendo. Точно такая же ситуация обстоит с сообществом фанатов покемон игр. Разумеется, крупнейшая медиакомпания рухет из-за того, что ребенок сделал свою фанатскую покемон игру. Они, вероятно, тратят больше на суды с фанатами, чем теряют, когда кто-то не покупает их официальный продукт. Nintendo Switch Online. Буквально самая тупая и бесполезная подписка в мире, позволяющая вам играть в игры в мультиплеере. Вы должны платить за возможность играть, посетив платные игры. То есть, буквально Nintendo ввели налог на мультиплеер. Многие классические игры, например, Mario Maker 2, теперь, конечно, можно запустить вместе с другом, будто вы находитесь рядом и играете с одной приставки, как в 90-е. Но в этом случае мультиплеер работает настолько ужасно, что вы, как минимум, будете ощущать постоянные проблемы с соединением а скорее всего просто не сможете нормально играть. Единственное, что можно похвалить, так это за ежемесячную оплату, Nintendo раздает бесплатные игры. Но это всегда проекты, выпущенные в среднем 30 лет назад. Игры еще со времен SNS. Всего их около 100 штук и проходятся они в среднем за час свободного времени. Почему нет игр с GameCube и других ретро консолей? Ну судя по всему Nintendo разорится, если начнет их раздавать. Зачем радовать своих фанатов? Если не можешь сделать паленый ремейк на эмуляторе и продавать его за шесть. 10 долларов, чего вообще беспокоиться. Nintendo Switch OLED. До анонса новой версии Switch а, игроки ожидали, что Switch Pro будет по-настоящему обновленной версией, как PlayStation Pro, например, с новым оборудованием, способным запускать современные игры и расширяющим возможности разработчиков. Не секрет, что оригинальный Switch имеет устаревшее железо. Даже на момент выхода консоль уже была достаточно слабой. И большая часть игровых трейлеров, показанных на E3, иногда даже лагали. Так что логичным вариантом было обновить внутренности свеча. Но получили мы минимальные изменения. Улучшили звук. Улучшили подставку, немного увеличили экран, и это единственное заметное изменение, за которое просят 50 лишних долларов. В чем вообще выгода для тех, кто уже владеет оригинальным свечом? Да и вообще все выглядит так, как будто эти небольшие улучшения должны были идти в оригинальной подставке. Но Nintendo решили их не вводить. Даже не знаю по какой такой причине. И при всем при этом компания до сих пор не решила проблему с дрифтящими джойконами. И если что и нужно было делать в первую очередь, так это фиксить дрифтящие джойконы. На что Nintendo, собственно, забила. Но ну, действительно, зачем оно надо? И эта главнейшая проблема свеча игнорируется до сих пор. Подводя итог, можно сказать, что Nintendo одна из самых жадных игровых компаний в мире. С каждым годом они принимают решения, которые все глубже закапывают их репутацию. Интересно, что будет с новой частью Зельды, выходящей в этом году. Кстати, о Зельде. Ее и многие другие ожидаемые игры 2023 года я освещал в своем предыдущем видео, которое вы сейчас видите на экране. На сегодня все, но если хотите остаться со мной немножко дольше, переходите на предыдущий ролик. До скорого!